приветствую на связи остап бондаренко мне один из моих партнеров прислал предложение присоединиться к новой бизнес-игре в Telegram боте то есть это тоже также структура набирается да, приглашают партнеров но там есть переливы и пассивный заработок очень неплохой я посмотрел видео в принципе мне это интересно и тем кто хочет попробовать войти со мной в мою команду то можно попробовать то есть здесь есть хорошие переливы здесь когда регистрируешься прямо вот сергей мне прислал у сергея показано что идут прям доходы сразу он просто зарегистрировал уже пошли потихонечку от вышестоящей команды партнеров то есть партнеры работают вы знаете что я работаю всегда хорошо да и значит перелива вам тоже обеспечены и так что мне требуется делать мне требуется соответственно перейти по ссылке вот и присоединиться к боту. Здесь также вот под этим моим видео вы увидите следующее видео от Сергея. Я его приложу, посмотрите, чтобы я не записывал это видео еще раз. Тут все очень хорошо и подробно написано. И здесь вот его ссылочка есть под видео. И также PDF с маркетингом я тоже приложу под видео, которое прислал мне Сергей. Посмотрите, кому интересно. Здесь что можно здесь набирать партнеров, соответственно. Здесь есть небольшие вложения. От 100 рублей начинается там 100, 200, 400 и так далее. Можно удваивать. Только вошел, от работы в партнеров у тебя начинает падать уже прибыль открываем в телеграме соответственно этот бот и нажимаем запустить вот я при вас это все делаю все подтвердите свой аккаунт и нажмите слово такое-то нажимаю вот это слово продолжая пользоваться ботом вы соглашаетесь да я соглашаюсь с правилами для продолжения работы подпишитесь на наши каналы нажмите я подписался когда это все сделаете вот два канала я перехожу на один канал подписываюсь возвращаюсь и перехожу на второй канал тоже присоединяюсь к группе все это нажимаю стрелочку обратно вернулся и рекламный канал тоже подписываюсь то есть молодцы ребята они сразу дают группу информационный канал командный чат и рекламный канал то есть ну классно да то есть мы знаем куда обратиться где посмотреть информацию и где прорекламироваться и я подписался я нажимаю Поздравляю, вы успешно зарегистрированы. Нажмите «Поделиться контактом», чтобы в случае необходимости могли восстановить ваш контакт. Мы могли восстановить. «Поделиться контактом», «Поделиться». Все, боту отправил. Вот такая продуманная здесь система. Вот вы видите меня здесь, да. И ваши контакты успешно сохранены. Остался последний шаг перед началом работы. Укажите свой pair кошелек, чтобы средства на него перечислялись. Ну давайте я сейчас перейду, наберу pair и укажу pair кошелек. Я специально это все делаю, так, как будете делать и вы. То есть, тем, кому это интересно, заходите, попробуйте. Вот я прям при вас это сейчас пробую сделать. Зайти, присоединиться в бота. И мне понравилась сама тема. И понравилось то, что есть еще переливы. То есть, кто заходит прямо сейчас под меня, тот, соответственно, будет получать еще перелив от моей работы от работы вышестоящих партнеров. Здесь оплата идут с партнер кошелька. На кошельке у меня сейчас денежных нет, поэтому я пополню этот кошелек. Но это уже будет в другом видео. То есть, рублевый счет, да? Мне сейчас нужно копировать номер своего кошелька. Вот, я копирую номер кошелька, перехожу в бота и здесь прописываю номер кошелька и отправляю кошелек успешно сохранен. Все отлично. Теперь мне нужно будет пополнить свой пар кошелек и соответственно здесь активировать площадку за 100 рублей. Но я сразу зайду, скорее всего, на несколько площадок, потому что здесь мне показал Сергей. Посмотрите его видео. Здесь есть такие вещи. Обгоны. То есть вот если я вас приглашаю, вы заходите на две площадки или на три, чтобы получать больше и пассивно получать там большую сумму от вышестоящих переливов, то соответственно зайдете дальше. Меня обгоните. Мне не интересно терять деньги, поэтому я зайду сразу площадки на 3 но если вы опасаетесь хотите попробовать рекомендую зайти хотя бы на 100 рублей просто попробовать стать структуру и посмотреть как что работает до да? попробовать поработать пока сейчас предстарт этого проекта как я понял через неделю примерно после моей записи будет официальный старт а сейчас пока заходят самые первые и соответственно вы можете очень хорошо заработать и в том же числе от того, что к вам будет падать больше количества этих так называемых переливов. На них, конечно, большую сумму не заработаешь. Я всегда рекомендую самому работать. Но у вас будет мои видео. Вот это видео, видео от Сергея, ниже видео по регистрации Pair кошелька и видео по оплате площадок, как вот это делаю. Я рекомендую, как я, заходить минимум на три площадки. Вообще, я буду стремиться на семь площадок зайти, как зашел Сергей. Но начинаю с трех. Попробую поработать, поэтому всем, кому интересно, присоединяйтесь. Ниже будет следующее видео где я показываю, как зарегистрировать кошелек Pair, да, у кого его нет. И ниже будет видео, где показываю, как уже вам активировать площадки. Рекомендую, как я заходить на три площадки. С вами был Стаб Бондаренко. Кому интересно, пробуем поработать в новом боте. Я, честно говоря, с такими вещами еще здесь вот не работал в Телеграме. Мне очень интересно. Мне нравится начало, что здесь меня проводят за руку, знакомят со всеми каналами, да, спрашивают кошелек, спрашивают все, что надо, предупреждают обо всем, что надо. Начало мне нравится, поэтому я пробую, кому интересно, присоединяйтесь делаю до запись к видео когда посмотрел маркетинг решил до записать вот этот момент потому что видео сразу не сказал здесь преимущество вход от 100 рублей 6 видов вознаграждений и так далее но если мы прокручиваем ниже и читаем маркетинг план что мы видим мы видим что есть и бесплатная возможность входа вход бесплатно зарплата зарплата да ну пусть будет зарплата заработок с лично приглашенных 10 процентов то есть если человек по вашему приглашению заходит смотрит на все эти вещи ему нравится и покупает то именно с лично приглашенного вы получаете 10%, то есть, вошел чек на 100 рублей, вы получили 10 рублей, 10 чек вошло, у вас 100 рублей, соответственно, там, и вы можете уже что-то активировать. То есть, бонус именно с активного дохода лично приглашенных 10% и бонус 10% с пассивного дохода лично приглашенных, то есть, например, вы поплагостили партнера, на партнер тоже не заплатил, начинает приглашать, у него по 10 рублей падает, вам падает по рублю, получается так, если я правильно понял. Доход только с личников. Ну, мне сразу не интересен вариант бесплатно, и я вам рекомендую идти именно на вариант старт почему потому что здесь 10 статусов по 10 уровней то есть 10 уровней вниз от 100 рублей и за лично приглашенного вы получаете уже 50 процентов то есть вы сами зашли за 100 рублей двоих чек пригласили все вход вам окупился мне кажется это круто да плюс здесь есть переливы структуры то есть я работаю надо мной партнеры работают и вы получаете уже по 10 процентов соответственно от дохода капает вам потихонечку сверху да то есть тоже очень приятно 4 процента за место в матрице ну здесь еще есть в матрице места вы занимается становитесь и тут еще такой момент есть здесь есть еще и инвестирование тоже решил это сейчас сказать я сейчас с этим еще не разбирался видео сергей панферов ниже вам об этом расскажет но здесь вот есть можно будет почитать инвестиции то есть в этом же маркетинге и кому интересно зарабатывать просто когда вы вложили деньги да сами не работаете а деньги работают на вас то здесь этот момент интересен возможно я рассмотрю моменты инвестирования потому что мне это интересно и момент активной работы то есть я сейчас начну активно работать Будут приходить партнеры От партнеров оплаты буду получать по 50% процентов, Плюс от своей работы там буду получать еще деньги да, И попробую проинвестировать Уже полученную прибыль в какие-то пакеты От 1000 рублей То есть насобираю собираю 1000 рублей Возможно проинвестирую, посмотрю, что получится Пусть денежки пассивно работают Возможно больше сюда вложу уже с прибыли Кто же хочет просто вложить, попробовать То почитайте, посмотрите И возможно вас это заинтересует Но самый главный момент я хотел показать Что здесь есть и бесплатный вход когда вы можете зайти и, соответственно, начать работать. но понимаю, нет перелива сверху, да, нет других вещей, только слышно приглашенного. Пытаешься что-то заработать, конечно. Ну, как бы это есть, да. Так что я захожу на три уровня сначала, заходите, и потом я буду сразу покупать 4, 5, 6 уровней. То есть, кто в мою команду заходит, заходите сначала на три уровня, да, чтобы не перепрыгивать меня и также своих партнеров, которые смотрят это видео. А и постепенно заработка уже, покупайте следующий уровень, соответственно, поднимаетесь выше, да. Моя задача дойти до седьмого, как минимум, уровня, где находится сейчас Сергей, который меня пригласил. И еще один момент, тоже скажу. Так как здесь партнерская программа, и так как я всегда работаю через автоворонки, то все мои партнеры, кто войдут в этот проект, получают от меня автоворонку бесплатно. То есть, вам нужно будет подписаться, там после подписки получите определенное задание, как вам получить автоворонку, выполнить ее требования и получить автоворонку. Там все бесплатно, там у меня определенный вопрос к вам будет, вы на него отвечаете, то есть делайте то, что я говорю, в плане той информации, которую мне дадите, чтобы я убедился, что в моей команде я вас проверяю и соответственно высылаю вам автовороночку также если вы подписались на этого авторассылочку и это уже мой партнер настроил то вы также ему пришлете такой же запрос какой будет в письме показан и он поймет что вы как бы в команде проверит соответственно вышлет вам тоже доступ пин-код Настройки уроков автоворонки. Автовороночка на моей обучающей платформе средняя интернет-школа номер 01 будет настраиваться. Соответственно, там есть также раздел Бесплатные уроки. Это там есть уроки по продвижению, по рекламе. То есть, вы сможете настроить вороночку, войти в эти уроки и дать по этим урокам рекламу уже, да, чтобы начать собирать подписчиков партнера. То есть, здесь я постарался своим партнерам дать полный цикл такой небольшой поддержки, когда у вас будет и материал для сбора подписной базы и обучения партнеров, и, соответственно, будут уроки по продвижению. Движение. уроки простые но здесь сложных уроков и не нужно хватает одного двух трех каналов рекламы чтобы пошли люди проект хороший, можно входить и бесплатно но всем рекомендую входить как минимум на три уровня или хотя бы на 100 рублей чтобы подключить переливы структуры сверху да тогда у вас будет и пассивный доход с вами был астам бандаренко теперь точно все Переходите ниже, смотрите следующее видео от Сергея Парфенова, где он вам расскажет об этом проекте более подробно. Еще ниже будут видео про то, как завести Pair кошелек, у кого нету, как пополнить Pair кошелек. И соответственно я запишу видео, как вхожу в проект и покажу, как я что покупаю. Там тоже также повторяйте все мои действия. И в самом низу будет видео, как вам получить готовую автоворонку, если вы вошли в проект и стали уже партнером в нашей команде.